Так, всем привет, ребята! Сейчас я вам покажу такой типа лайфхак для ноутбука. Вот моя система стоит, как сказать, ноутбук. В плане того, что вот когда я играю в игры, он у меня постоянно перегревается. Что я для этого сделал? Вот что я, короче, сделал. Ноутбук у меня стоит на подставке. Так. На подставке стоит. Что у нас... Из себя представляет эта подставочка. Так, сейчас я вам это покажу. Так, так, так. Сейчас я вот это все пока отключу ненадолго. Все вот эти прибамбасики. Так. Поднимаем ноутбук. Так, ничего не видно. Ладно, секундочку. Закрываем. Так. Дно ноутбука снято. Как бы сказать, все детальки у нас, как сказать, там процессор, все вот эти оперативные памяти, все у нас на гале. А платформочка у нас выглядит вот так. Несколько книжек. Деревяшка вот такая вот. Два кулера между собой, как бы сказать, склеены этим суперклеем выход на блок питания от ноутбука, но ну, можно любой блок питания поставить, и вот он блок питания, который питает, один питает у меня ноутбук а второй питает у меня вот эти два кулера, они у меня включены как сказать, не, не параллельно а последовательно, потому что параллельно включаешь шуму очень много а когда последовательно нормально, дует вообще замечательно так, сейчас я вам это продемонстрирую ну и ты продувает, этого хватает, чтобы играть в любые игры и, как бы сказать, хорошо, короче, влияет на все функции ноутбука. Эй, ребята. Эй, ребята. Но всем пока.